Девушка, закройте окно. Но у меня же очень маленькая щелочка. Я, конечно, очень рад. Передайте поздравления вашему мужу. Но все же, закройте окно.